Итак, при включении заднего хода мы получаем выдвижную камеру. А при выключении заднего хода через 10 секунд она закроется и станет обычный значок Hyundai, как в дорогих комплектациях. Привет, друзья! Вы на канале Easy T Install. Меня зовут Виталий. Я сегодня хочу вам показать один особенный элемент в машине. Это стоковая камера для i30. Это Hyundai i30. Она идет в некоторых машинах в богатых комплектациях. И вот сегодня так получилось, что нужно установить такую камеру на более дешевую комплектацию автомобиля. Давайте посмотрим, что у нас получится. Ну и если понравится, я оставлю в описании ссылку на эту камеру. Как ее поставить, покажу прямо сейчас. Итак, для начала нам нужно удалить вот этот значок Hyundai, и вместо него будет ставиться камера. То есть она идет со значком уже. Сейчас я покажу все. Ну вот для того, чтобы ее установить, здесь уже владелец проделал отверстие. Ну как бы, в принципе, так сойдет, так скажем. Ну за исключением за неимением горничной имеют дворника. Не было инструмента, вот просверлил дырок много-много, и это... То есть, если вы будете делать таким же образом, вы можете сделать, то есть, как бы при помощи дрели, вырезать отверстие. Сама камера выглядит вот так. Она будет... Значок потом встанет. но ну, вот сам принцип работы, то есть, значок будет у нас открываться, будет вылазить камера. закрываться, то есть, когда... Задний ход даешь, открывается и закрывается. Наверное, видели так. Вот, в данный момент она без значка. То есть как бы сначала установим. Потом продолжим. Итак, откручиваем значок. Дождики мне испортили инструмент. Под дождь попал, заржавело все. Надо будет чистить. И вытаскиваем. Вот такое у нас получается отверстие. Как раз под камеру. Можно, конечно, удивляться долго. Так. Но вот такое чудо он доставит на свои автомобили в стоковом варианте и закручиваем обратно так Вот что у нас получилось, то есть как бы э, саму камеру открывать нельзя вручную, то есть она должна открываться сама, Но ну, вот значок как бы будет здесь, так, по хорошему разницы даже обыватели не увидит. потом мы наклеим этот значок сюда и будет то, что было практически. Ну что у нас остается, подключить вот этот разъем, так как штатного разъема у нас нет, будем крепить прямо на провода надо разобраться теперь что какой провод у нас выполняет у нас получается два направления то есть вот 4 и вот четыре четыре идут на двигатель и скорее всего вот эти четыре идут на камеру сейчас разберемся пока а пока пока протянем сюда провод от магнитолы. я уже одну снимаю забыл включить сразу камеру ну Второй покажу, как снимается. Поддевается вот здесь пластиковым инструментом, аккуратненько, вот так. И вытягивается на себя. Затем также аккуратненько поддеваем. Она не любит это делать, потому что обшивочка должна быть красивой, она органично стоит. Но снимается она именно так аккуратно поддеваем на треск и грохот не обращаем внимания, так должно быть так, теперь откручиваем самогрызы так, нам нужно вот я не помню, но на всякий случай упс, не в ту сторону на всякий случай сниму климат по-моему он закрывает немножко доступ После того, как открутили все болты, нужно снять так. И так вот климат, отсоединить. Ну, надо, наверное, его сразу из разъемов снять, чтобы он нам не мешал. Хотя можно этого и не делать, Ну, я сделаю. Так, теперь откручиваем магнитолу. Что такое у меня в последнее время? Болты не отдает. Уже откручены. Так. И этот какой-то сорванный немножко ну, открутился хорошо. Так. Снимаем магнитол. Смотрим, где здесь у нас выход на камеру. Так. Фронткам. Кам-ин. F-CAM это фронтальная скорее всего CAM-IN это скорее всего задняя камера я так думаю ну и должен быть провод реверс, или вот он есть реверс Реверс, да, правильно вот эти два провода нам и нужны что мы с ними делаем для того, чтобы подключить камеру должен видеосигнал прийти на RCA разъем, а сигнал с лампой заднего хода, которая включается при включении задней передачи, должен прийти на провод реверс. То есть реверс это у нас ну, наоборот ну или задний ход, дословно переводится наоборот. И так немножко зачистить надо соединить и теперь вопрос откуда у нас будет на этом проводе красным сигнал заднего хода с лампы прямо из багажника так как весь этот провод пойдет у нас сейчас перемещаться в багажник на крышку багажника или как она задняя дверь давай 30 то в принципе мы туда сейчас его доведем, там будем запитывать камеру, камера будет запитываться также от лампы заднего хода, поэтому с этого же провода мы запустим сигнал сюда так, здесь подключено сразу же я зафиксирую чтобы у нас от вибрации не разлетались потому что это в принципе бывает я сталкивался хотя вибрация тут и не такая сильная так, ну, вот у нас готово. Теперь весь оставшийся провод, который наматывает на себя все инструменты и завязывается в морские узлы почему-то. Ну, это у них привычка. Как у наушников. сложив карман, достань обратно. Готово. Так, вот так. И вот это стороной мы его запустим в путешествие по кузову автомобиля так достаточно и теперь все это проталкиваем за обшивками облицовками так узлы нам не нужны опять же но они быстро сами завязываются Итак, у нас здесь есть сквозной проход, вон туда, где педали, надо протолкать провод и с той стороны его поймать. Теперь, когда его поймали, протаскиваем его через отверстие. Так... Открываем здесь боковиночку. Все так же ровный провод протаскиваем через штатные каналы. Так. Я этот... Здесь уже проводили провода, но я проведу через немножечко другой путь но в те же самые ворота так и теперь как и обычно камеру потянем ага у нас тут airbag вот тут замечания мне уже делали как бы что аирбаги должны срабатывать поэтому нужно провод ложить либо до аирбага либо если я хочу вот его сейчас культурно провести придется ложить Ложить, прокладывать его э, за проводами и за подушкой airbag то есть вот сюда протащим и это будет грамотно потому что когда не дай бог конечно но airbag сработает ему ничего не должно мешать раскрываться поэтому прокладываем за ним Вытягиваем весь провод сюда. Так. Ну и, в принципе, здесь можно закрывать. Больше мы сюда уже не полезем. Сегодня, по крайней мере. Так. все спряталось и теперь протаскиваем его далее так здесь все также используем пластиковый инструмент он помогает избежать всяких всяческих царапин. Так, продолжаем. Ну и так как у нас кузов хэтчбек, значит нам проще протянуть провод. Не надо его тащить через багажник, через под и так далее. Засовываем его под обшивочку легким движением. Брюки превращаются в элегантные шорты. Теперь встречаем его здесь. Допихиваем его, куда допихнется. Так. Вот. И теперь смотрим, где у нас здесь потолочно. Обычно бывает на крючках держится. Здесь нет крючков, значит там на клипсах. Так как они нам не понадобятся, значит запихиваем. Продолжаем запихивать провод. Так, вот так вот. Вот он пришел у нас до гофры, и теперь нужно его протащить внутрь здесь. Так, это мы еще не открывали обшивочку. Открывается она также легким движением пластикового инструмента. Так, здесь тоже самое. Так и вот так. Теперь провод подсовываем под потолочную обшивку. Здесь его надо выловить в отверстие. Поверьте, все очень просто делается. Далее вытягиваем провод. Ух ты, края острые. Лучше работать в перчатках, потому что даже он провод изоляцию тонким слоем срезает. Шинкует просто. И пару раз срезался так. Не очень приятно, скажу. Вам. Так, ну и чтобы протащить, я воспользуюсь протяжечкой. Можно, если она пролезет. Можно использовать жесткую проволоку, можно использовать ну, то, что вам удобно и подручно. Можно так попробовать протолкать. Все зависит от того, какой у вас провод. Я думаю, что мне будет удобнее именно так. Так и открываем захват, вставляем туда проводок, фиксируем хорошенечко и вытягиваем готово так теперь протаскиваем через гофру здесь нам больше ничего не понадобится теперь будем работать только в крышке багажника так, вытягиваем Провод сюда на полную. Ну и нам нужно его протянуть до седого. Теперь снимаем окончательную обшивочку. Так здесь больше ничего нет. Протянем провод так, чтобы он не провисал. Зацепим за все зацеплялки. Так. Это, я думаю, сюда надо протащить. Так, сильно не натягиваем. В то же время не делаем слабо. Так, ну и готово. Одеваем обшивочку обратно сразу. Нам она больше тоже не понадобится. Где ты там? Давай не хулигань. Вот, сразу бы так. И прикручиваем обратно болтик. Саморезик. Так, ну вот, все, что нам нужно, теперь выведено в багажное отделение, в крышку багажника. Так. Сейчас покажу, что здесь надо делать. Итак, вот у нас схема. По схеме, если мы смотрим на этот разъем, он у нас по схеме развернутый, то есть первый, второй, третий, четвертого нету, и внизу шестой, седьмого нету, восьмой, девятый, десятый. Так, теперь первый надо посадить на питание аккумулятора, то есть постоянный плюс, неважно куда, главное, чтобы он был. Второй зажигание. Зажигание, это у нас, э, то есть при повороте зажигания э, надо посадить на первый попадающий. Сейчас будем искать, где это находится. Третий нужно поставить на сигнал заднего хода, это для открывания двигателя. И черный на массу. Теперь э, здесь у нас получается, первый идет сигнал заднего хода, он то есть вместе с зеленым должен сесть на один провод. Это на включение камеры. Желтый у нас видеосигнал. Белый масса видеосигнала. И черный масса на кузов. То есть, получается, вот эти два черные вместе. Красный с зеленым тоже вместе. Остальные надо будет распихивать. Итак, начнем. Массу можно взять на мователь стекла. Черный провод тоже масса. Здесь же у нас будет зажигание. Включаем зажигание и проверяем. У нас дежурное питание здесь как раз от зажигания есть. То есть его же мы можем запустить дежурным питанием на этот провод красный. Итак, что мы делаем? Немного зачистим. Так так как мы разбирались, что куда, так и будем запихивать так очень много не надо разъем мы все равно срежем так что у нас во-первых идет значит во-первых у нас пойдет видеосигнал так видеосигнал у нас желтый так, видеосигнал у нас идет на камеру. Тот провод, который мы притащили, на нем он будет точно так же. С желтый. Здесь есть у нас еще экран. Он не помешает. Значит, желтый у нас видеосигнал. Так, видео цепляем на видео. Так, тщательно изолируем. Так, теперь. Масса видеосигнала у нас идет отдельно. Ну вот мы ее сюда и подсадим. Так, масса видеосигнала. Так и называется. Так. Теперь этот сигнал мы тоже изолируем. Вот так. И сюда подастся сигнал от заднего хода. Так. Теперь этот провод у нас сядет на постоянный плюс. Его надо будет выводить. Зря я закрыл гофру. Оказывается, еще пригодится. Так. Вот этот сигнал у нас пойдет на зажигание. Зажигание у нас как мы выяснили, на дворнике заднем. Так, вот этот на задний ход идет. На задний ход у нас идут два сигнала. То есть на камеру и на магнитолу. Так, его вот так вот соединим. И выведем сейчас отдельным проводом на лампу заднего хода. Так, масса. Так, масса. Общая масса этот и этот провод. Два вместе. Выводим и сажаем на черный провод массы на вот этом разъеме. Так. Ах, да, последний. Вот этот же у нас тоже сигнал заднего хода то есть его надо было соединить с зеленым ну вот мы его и соединим с зеленым с красным то есть три провода у нас один и тот же сигнал лэт сигнал лампы заднего хода вот так так теперь зачищаем черный так, и сажаем на него массу от камеры. Так, тоже черный. Хорошенечко скручиваем. Да в общем два провода. Оба нужно посадить на массу. Так. Соединяем. Изолируем. Так, продолжаем. Синий провод у нас зажигание. Зажигание сажаем на красный провод этого разъема. Так как выяснили, что он дежурный от зажигания. Так. Вот и пусть себе дежурит. Есть. Так, а. А, черт. Синий, синий, синий, синий. Синий, синий. Так. Подключаем. Не вижу. Вижу. Так, скручиваем. Изолируем. И казалось бы на этом все, но нет. Еще нам нужно подключить постоянный плюс и сигнал с заднего хода. Так, это, сюда мы уже наверное ничего не будем подключать поэтому я здесь наведу культур мультур так вот так сажаем на свое место и остается доподключать так, сюда нужно провод, чтобы вывести обратно его и подключить на постоянный плюс. А сюда нужен тоненький провод для сигнала. Чтобы не тащить его до аккумулятора, подключим его на фонарь подсветки багажника. А три провода, которые мы соединили вместе, это сигнал на магнитолу,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 Если вам понравилось видео, ставьте лайк, можете поставить дизлайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, и увидимся в следующем ролике.